Всех приветствую, вы попали на канал Икигай. Давненько у нас не было анализа рынка В прошлых двух видео мы с вами разбирали психологическую часть И в этом видео мы с вами уже разберем рыночную картину То есть, что у нас здесь сегодня происходит на рынке криптовалют Итак, давайте начнем напоминаю что на недельном тайфрейме на биткоине образовался у нас сигнал на повышение в виде ложного пробития и паттерна с длинной тенью снизу мы с вами предполагали что данный паттерн мог протестироваться то есть цена могла бы уйти до отмеченной нами отметки 27-26 тысяч долларов и соответственно цена у нас здесь сейчас находится если мы закрепимся ниже уровня 25 тысяч с половиной то сигнал потеряет актуальность и естественно следующая цель будет 20 тысяч долларов что является очень хорошим местом для покупки сейчас что нужно делать сейчас нужно смотреть за реакции на этот уровень 27-26 тысяч и если у нас образуется хорошая реакция на повышение и образование сигнала как было у нас в июле 21 года то можно будет рассматривать заход в позиции на повышение в среднесрочную перспективу. А на споте покупаю каждый день, продолжаю покупать, абсолютно каждый день ничего не поменялось. Давайте покажу хороший пример отработки сигнала. Смотрите, июль 2021 года, я сейчас все повторю, чтобы затронуть еще локальную картину, там я тоже нашел кое-что интересное. В июле 2021 года у нас присутствовал диапазон от 40 до 30 тысяч Далее произошло ложное пробитие уровня 30 тысяч и при ложном пробитии образовался паттерн с длинной тенью снизу. Далее цена протестировала данный паттерн, образовался уже другой паттерн поглощения при тестировании данного паттерна и после данных бычьих факторов цена у нас стремилась до глобального максимума и пробила диапазон в противоположную сторону. То есть когда у нас происходит ложное пробитие в одну сторону и вероятнее всего цена выйдет уже из диапазона в другую сторону. Как видим здесь у нас образовался тот же самый сигнал при ложном пробитии только с диапазон у нас уже более масштабный, у нас диапазон от 30 до 60 тысяч, то есть вот данный диапазон. Это уже масштабный диапазон, и паттерн предполагает выход из данного диапазона в обратную сторону Но для начала нам нужно тестирование данного паттерна Если у нас произойдет тестирование, то можно уже расценивать полноценное повышение и заходить в какие-либо позиции Смотрите, на H4 на биткоине недавно я нашел тот же самый паттерн H4 — локальная картина, то есть цена у нас двигалась в определенном диапазоне от уровня 28650 650. До уровня 30 650. Вот этот диапазон Смотрите, далее произошло ложное пробитие И образование паттерна с длинной тенью снизу Потом произошло тестирование данного паттерна И а, после тестирования цена устремилась пробивать диапазон уже в обратную сторону Вот еще один прекрасный пример в локальной картине Я на этот сигнал заходил уже очень много раз Естественно, не только на биткоине, там на валютных парах, на фондовом рынке и так далее И сигнал себя очень хорошо отрабатывает У него хорошая проходимость Но проходимость, естественно, не стопроцентная То есть сигнал может не отработать спокойно Поэтому у каждого сигнала, у каждого паттерна есть своя проходимость У каждой ситуации есть своя проходимость Нужно это иметь в виду С биткоином мы разобрались, переходим к эфириуму Что у нас здесь происходит? Открою дневной тайфрейм, более локальную картину Так, это я сотру Смотрите у нас произошло поджатие к уровню К блоку, да, 1750-2000 Здесь у нас находилась масштабная область Поддержки, здесь происходило у нас поджатие Здесь локальный уровень 1750 И данный уровень у нас после поджатия Пробился вниз. У нас здесь присутствует потенциал Треугольника. Обратите внимание, что потенциал Располагается там же, где был предыдущий Глобальный максимум, то есть на уровне 1420. Цена ровно затронула Данное место и теперь потихонечку Отскакивает. Локально вероятнее всего Можем видеть ретест данного уровня И дальнейшее движение вниз. Вы должны понимать, что я сейчас оцениваю именно картину эфириума. То есть если у нас биткоин после сигнала восходящего пойдет естественно на повышение, то эфириум пойдет след за ним. Я сейчас расцениваю только картину эфириума и цели по эфириуму. То есть на эфириуме другая картина, которая отличается от биткоина. Но самое главное все равно это у нас биткоин. Далее смотрите, что мы здесь видим. Мы видим нисходящее движение, которое началось у нас в данном месте. Здесь было у нас скопление. Здесь было скопление, потом началось нисходящее движение, резкий импульс на понижение Далее еще одна консолидация, скопление, и теперь происходит второй импульс Соответственно, по этому делу можем рисовать уровень Fibonacci От уровня поддержки до начала импульса И обратите внимание, где у нас находится цель Цель находится ровно там же, где находится цель головы и плеч То есть здесь у нас образовалась голова и плечи, которая указывает естественно, на смену тренда вот голова и плеч, я ее нарисовал Потенциал головы и плеч равен ее голове Если поставлю это расстояние, то Потенциал находится примерно Значение 800-1000 долларов Это область поддержки. И теперь Данная цель золотого сечения, которую здесь Обозначил, также находится в этом месте То есть цели у нас сходятся. Поэтому Уровень 800-1000 долларов Это прекрасное место для покупок И для рассмотра движения На повышение. Кстати, хочу напомнить, что в каком-то Из видео я рассказывал про тренировочный Турнир на Байбит. Так вот, сейчас старт уже основной турнир с общим призовым фондом 8 миллионов USDT. Здесь можно потренировать себя в навыках трейдинга. Есть призовой бонус 50 долларов за раннюю регистрацию, также э, скидки до 20% процентов торговой комиссии при приглашении друзей и первые тысячи трейдеров, которые проходят верификацию первого уровня, получат NFT ограниченной серии. Также проводятся ежедневные розыгрыши и можно вступать в команду. При вступлении в команду комьюнити, вы получите участие в розыгрыше автоматически на сумму 2500 USDT. Все подробности по ссылочке в описании. Идем с вами дальше. Моя топ-3 криптовалюта – это Атом. Здесь, в принципе, происходит то же самое, что на Эфириуме. Есть определенная область поддержки от 9 до 11. Локальный уровень был пробит. Происходило также постепенное поджатие. И сейчас мы отметим цели для понижения. Вот наше постепенное поджатие. Вот локальный уровень. И он у нас был импульсно пробит. Итак. Отдаляем немножко график, смотрим недельный таймфрейм. Здесь можно выделить данную область поддержки, которая выражена вот этим вот скоплением. И если мы возьмем середину скопления, то это у нас будет значение примерно 5 долларов. Давайте я отмечу, 5 долларов находится у нас в данном месте. Возьму, допустим, оранжевый цвет, координаты... 5 долларов окей вот это следующая цель у нас для понижения и это хорошее место для покупки криптовалюта салана мы с вами ее уже разбирали цена находится у нас в области предполагаем в 1 которая выражена четвертой волной и данным скоплением Здесь присутствует скопление цена находится на середине данного скопления что является хорошим местом для покупки по потенциалу головы и плеч которые здесь образовалась мы можем уйти до значения примерно 15 то есть ниже четвертой волны что естественно Присутствует такая вероятность, что цена туда дойдет Поэтому нужно постепенно покупать частями Вот на этой области Цена уже находится в довольно хорошем месте Для покупки, для накопления Кстати, забыл кое-что подметить Обратите внимание, что на Атоме Также образовалась свеча с длинной тенью Но при этом ложного пробития у нас здесь не было То есть этот не тот паттерн, который на биткоине Тем не менее, цена у нас дошла ниже данного паттерна Закрепилась ниже данного паттерна И, соответственно, сигнал потерял актуальность и Вот если мы такую штуку видим на биткоине То сигнал у нас потеряет актуальность то Здесь цена может спокойно уйти до значения 5. То же самое и на Салане. Также у нас образовалась сейчас длинной тенью снизу. Кстати, здесь даже возможно было ложное пробитие. Вот данный паттерн, но при этом цена ушла ниже данного паттерна, то есть цена потерял свою актуальность. Поэтому здесь мы можем уйти примерно до следующей области поддержки, то есть до значения 20.0. Криптовалюта NIR. Смотрите, здесь мы пока что находимся в пределах данного паттерна, то есть пока еще есть вероятность ретеста, но все будет зависеть от биткоина, напоминаю. Также у нас пробилась здесь область поддержки, которую я отмечал. Давайте откроем дневной таймфрейм. Происходило то, то же самое поджатие в данном месте. Также находилась здесь глобальная трендовая линия поддержки, которая была пробита. И сейчас следует внимательно наблюдать за значением 3.9. Там, где у нас она находится Если мы увидим здесь хорошую реакцию на повышение То, естественно, это будет позитивный знак Если мы закрепимся ниже котировки Сейчас скажу, какой 3,5, то мы можем уйти уже до значения 2 То есть до предыдущего экстрема При пробитии трендовой линии поддержки Цена у нас уходит до значения предыдущего минимума, который находится у нас вот здесь. Вот. Далее напоминаю, что я веду проект по инвестированию 100 долларов в криптовалюту абсолютно каждый день. Смотрите, создали такую лаконичную понятную табличку, то есть каждый месяц я делаю определенную часть покупок. То есть если у меня 30% выделено для биткоина, то каждый месяц я делаю по 9 покупок. Если 10%, то каждый месяц по 3 покупки и так далее. Таким образом я смотрю, где я отстаю, а где я не отстаю. Обратите внимание, что на биткоине я немного отстаю от плана. Это не случайно, я уже рассказывал почему. Возьму красный цвет. А здесь у нас везде присутствует покупки апрель здесь еще даже нет апреля на биткоине еще раз объясняю почему поскольку цена у нас долгое время находилась в восходящей консолидации в данном месте и моя средняя цена была уже примерно вот здесь вот поэтому мне не было смысла покупать постоянно биткоин в том месте я оставил дополнительный объем в случае если цена снизится у нас еще ниже в принципе это у нас и произошло и теперь я могу на этом падении реализовать тот самый нереализованный объем и скупиться большим объемом по более выгодной цене то есть сейчас я покупаю биткоин через день чтобы догнать тот самый объем. Моя средняя цена была в районе 40 тысяч долларов, теперь уже практически 34 тысячи долларов. Когда цена опустится до значения 32-37 тысячи долларов, я, скорее всего, также приостановлю покупки биткоина, поскольку моя, моя средняя цена будет а, на этих значениях. Ну и, соответственно, если цена будет здесь у нас болтаться какое-то время, если цена сразу пойдет на уровень 20 тысяч, то и это будет хорошо для меня. Почему хорошо? Потому что я еще даже половины тех средств, которые я планировал проинвестировать, не проинвестировал. То есть, если цена у нас будет на дне, Болтаться там год, полгода и так далее и Моя средняя цена очень сильно спустится И у меня будет большой объем на дне рынка И средние цены по всем моим там криптовалютам Будут в районе предполагаемого дна Я не угадываю дно, я не жду дна Я просто сам себе создаю дно моими постепенными покупками И моим распределением капитала Все свои покупки и анализ я публикую в Телеграм, Ссылочка будет в описании Также напоминаю, что я недавно выпустил два видео по психологии Я создам отдельный плейлист с психологией рынка Вот Раз видео, вот два видео, я рекомендую всем их посмотреть, поскольку психология и управление капиталом – это самое важное для заработка на рынке, это тот подход, который использую лично я, чтобы вы поняли, как я подхожу к рынку и трейдингу и инвестиции. Итак, на этом наше видео просто концу концу, друзья, пишите в комментариях ваше мнение, ваше видение рынка, ставьте это видео палец вверх, я абсолютно все комментарии читаю, хоть я на многие не отвечаю, просто нет времени на все комментарии отвечать, но я все абсолютно читаю. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на сервисный канал, ссылочка будет в описании, нажимайте на колокольчик. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.